Комфорт, он же оскотинивает русского человека. Ну серьезно, вы никогда об этом не думали? Комфорт оскотинивает русского человека. Это не я первый придумал, между прочим. Давайте обратимся к русским сказкам. Да? Золотая рыбка. Бабка сидела у разбитого корыта, потом дед нашел золотую рыбку, и бабка очень быстро превратилась в редкостную суку. Ну или, как сейчас говорят, начала мотивировать своего мужчину на успех. Да? Колобок. Колобок. Колобок, смотрите, это пример, ну, золотая рыбка, это пример того, как вам фото скотинил, да? Колобок. Вы никогда не задумывались об истинном смысле этой сказки. Подумайте сейчас вместе со мной. На самом деле она о двух ученых, пожилых уже на пенсии, которые в условиях полного отсутствия финансирования и материального обеспечения поскребли по сусекам и создали первого в мире киборга из хлеба, понимаете? Правда, им хватило только на голову. Но вдумайтесь, после этого... Поколениями русские люди пытались повторить этот успех, сделать что-то из хлеба но получается максимум шахматы, понимаете? Это самое лучшее. И другой пример: Илья Муромец. Илья муромец Это про то, как оскотинивает комфорт русский. У него была просто печь. Просто печь. Человек 33 года лежал. Нет, я думаю, что это на самом деле была не печь. Просто наши предки поняли, что это какое-то опасное устройство. Мужчина, она вообще просто ну, разлагает они переработали конструкцию с решением образом, значит, поменяли название, и в наше время на унитазе можно только сидеть. Но! Тогда у человека была только печь. И он 33 год сделал. Потом он встал, ну, из комфортной ситуации, и что он сделал? Он отпиздил соловья-разбойника. Вдумайтесь! Человек просто шел и свистел. Его отмудохали, и потом его же еще назвали разбойником. Потом из этого они сделали былину, потом детскую сказку, и потом Росгвардию. Вы видели, как человек, русский человек ну, сидит, когда ему комфортно? Вот так вот русский человек, он, ну, когда ему комфортно, он так не сидит. Это либо суд, либо очень долго вспоминал, где ключи от дома, потом сел и вспомнил, где ключи. Когда человеку комфортно русскому, он сидит вот так, вот, вот, вот, вот так, вот так. И на то смотришь, вообще не понимаешь, как он ведет эту маршрутку, понимаете? Я думаю, что в России, вот где самое, где самое комфортное место в самолете? Это даже не бизнес-класс, это естественно место пилота. Я думаю, что в России турбулентность возникает не потому, что это какое-то погодное явление. Просто пилот так рассекся, яйцами задел штурвал, и мы там значит, нервничаем, а он все не может никак собраться. Вот. И самое главное, что человека русского оскотинивает комфорт, но даже доводит его до, как бы, до плохого конца. Сначала человек хочет себе дорогую машину, потом он хочет себе дорогой дом, потом хочет себе самую крутую, офигительную яхту. А получается в итоге что? Правильно, шахматы. Всем снова привет. Привет из горячего Подмосковья. Ну вот я и выпустил очередной выпуск знойного летнего СНДАПа. Дело в том, что... Летом не так много выступлений, э, часть микрофонов, которые там проводились, они ушли на каникулы, я ушел на каникулы, многие комики, зрители вообще ушли на каникулы, поэтому э, вот на этой площадке, как вы могли заметить, их не так много, но ну, то они были в тельняшках, и вообще они были, поэтому, что жаловаться, собственно говоря, э, я как не пытался найти площадку с большим количеством зрителей, не получилось, может потому что не там выступаю, не, не знаю, но, э, в общем... Это несколько мешало в августе и в июле выкладывать какие-то стендап-выступления, потому что просто активность затормозилась. Но я понял, что нельзя совсем оставлять канал без контента. Его, наверное, уже YouTube там поставил на карандаш в какой-нибудь там список непонятный. Поэтому ставьте лайки этому видосу и репостите их, чтобы меня совершенно не похоронили уж. Пускай нас даже там сто с небольшим человеком, но э, это сто с небольшим человеком, которым дорог наш канал. Мой, наш. Ну, в общем, вы поняли. Э, Чего хотелось бы сказать, что вот эти мысли... Точнее, вот это время без контента натолкнуло меня на мысль. А может, стоит записывать что-нибудь еще кроме стендапа? Даже не около юмористические форматы, а вообще, вот блог. Вот, например, я не знаю, сейчас лето, может, актуально будет, вот, серьезно кроме шуток, записать, как готовить... Как я готовлю плов. Потому что я готовлю, кстати, не так плохо. еще у меня есть собака. Я хочу про собаку записать и выложить на этот канал. Но это я хочу сделать в рамках поддержки породы, как бы, вообще. Потому что, ну, надо, потому что ну, таких собак мало в России, во всяком случае... Но не станет ли это причиной того, что вы все 120 моих прекрасных подписчиков от меня отпишите за то, что я выложил видео про свою первую собаку, но с другой стороны, чем я хуже, чем Данил Поперечный, например. И еще есть э, идеи на форматы, типа вот обзор экономических новостей, потому что я финансист, и мне это интересно, я периодически это читаю, периодически хочется что-то сказать по этому поводу, потому что, ну, часто там прям до смешного глупо то, что написано в прессе там, или по, по телевидению говорится. Но, может, вам это совсем не было бы интересно. Пишите в комментах, если было бы вам, насколько вам было бы интересно послушать вот какие-то обзоры экономических новостей, но простыми словами, без заумностей, или, во всяком случае, с расшифровкой этих заумностей. И вообще, если есть какие-то мысли по поводу того, что вам было бы интересно, во всяком случае, в этот перерыв летний, который закончится где-то в сентябре, тоже об этом пишите. Ну и, конечно, как всегда, я жду ваших комментариев по поводу того, что вы уже увидели в этом отрывки из большого монолога и жду от вас как всегда в комментариях любые темы предлагайте буду разгонять и вы будете за этим наблюдать будет интереснее чем просто я если буду придумывать темы вот поэтому всем хорошего остатка лета и начала осени и вообще чтобы было больше тепло и дольше тепло и до новых встреч пока